Ребят, всем, короче, здорово. Я как на духу вам говорю, я ни разу в такси не записывал, никогда. И даже видео на мой лайв канал тоже в такси никогда не записывал. Но тут мы, смотрите сами, ребят, тут мы записываем видео. Почему-то, потому что я так хочу. Так, ну до сюда вот, да, вот до сюда, вот до сюда вот доедем. А у меня, ну, точка вот здесь, вот высадки, короче, и вот. Пропустить дороже Остановить на бэкспейс. поторопить на спейс. На сменить цель на АД. Выход на F. Извините, можем поехать в, в тишине, пожалуйста, пока что? выключить ради пока что, потому что, ну... Я выбрал маршрутом себе, ну, да, этой, да, мэрской. Только как интересно он понял это. Пропустить дороженьку. Я выбрал себе пункт на назначения ярмарку. Да, тут есть ярмарка, она прям в этом в порту. Прям Портовая Ярмарка. О, спасибо! Спасибо! Пасиб. Я очень оценю. Спасибо. ПАСИБОНОЧКИ! Э, а стоп, а? Я же, стоп, это хотел же еще себе МАСКУ купить. Ну, блин, ну, видно. не, не сумею. так что а ты тут? Ты че, злодей? А, или ты злодей? Че, деньги лишними? Зубы лишние, блин! Не, ну у него, видать, реально зубы лишние.